Всем привет! Сегодня у меня в меню горбуша. Хочу вам показать э, очень классный рецепт маринования горбуши. Маринуется в течение часа в соли, потом со специями. В общем, получается очень вкусно. Давайте начинать! Итак, вот у меня горбуша. Я ее почистил, помыл, кто не знает. Горбуша очень хорошо чистится металлической посудной щеткой. Так, ну первым делом я отрежу голову. Ух ты, так она у меня еще и с подарком. Вот это так сюрприз. Точно, смотрите, горбушка то у меня попалась с икоркой Еще одна тема для ролика горбушка с сюрпризом причем с приятным сюрпризом Так, ладно, икру пока в сторонку. Итак, продолжаем. Вот моя горбуша. Я ее разрезал. В общем, я от нее сейчас буду отделять филе. Так, вот я внутренности вытащил. Все, я хочу отделить полностью филе. Мне нравится, когда филе без костей. Я отрежу все плавнички. Вот смотрите, вот я снял филе. Дальше я буду нарезать на порционные кусочки. Так вот, смотрите, я рыбу порезал. насыпала я в тарелку соль. Теперь я полностью беру кусочек и обволакиваю в соли полностью. Не поленитесь, тоже так сделайте, потому что, когда просто рыбу в соли перемешиваешь, она все равно где-то получается ну, не обмазалась полностью солью и не промариновывается. Все, я каждый-каждый кусочек Таким вот образом обмакиваю в соль. Так, ну вот, смотрите, я ее измазал солью полностью. Все, она у меня в течение часа будет вот так мариноваться. Но пока будет рыба мариноваться, я буду готовить гнезда. Как я их готовлю, вы посмотрите в моем следующем видео, которое выйдет ровно через три дня после этого. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А я продолжаю. Прошел ровно час. час. Я возьму самый толстый кусочек рыбы, смою. Вот смотрите, рыба провела час в соли, она стала намного жестче, тверже. Я сейчас возьму и попробую рыбу из серединки проверить, просолилась или нет. Еще оставлю минут на 10. В середине она чуть-чуть не просоленная. Итак, рыба у меня провела в, в соли ровно 1 час 20 минут. Все, я ее смыл. Рыба у меня хорошо просолилась. Соли прям достаточно. Дальше я добавляю сюда немного растительного масла добавляю аджику аджику любую какая вам нравится такую можно добавлять я на этот объем добавил полторы столовые ложки также отправляю сюда натертый чеснок и нарезанный полукольцами лук Ну все, рыбка у меня готова. Мне прям не терпится попробовать. Как всегда, отлично. Попробуйте приготовить вот так вот горбушу. Лук, чеснок, аджика. И горбуша в соли мариновалась у меня час двадцать. Главное не пересолить, следите за тем, как рыба впитывает соль. И у рыбы чистое филе без костей. Вот это мне очень нравится. Что не надо ковыряться с костями. Просто брать и есть. А завтра, когда она еще ночь просает в холодильнике. Промаринуется с луком, с чесночком, с аджикой. Она будет еще вкуснее. Спасибо за внимание. Всем пока.